Добрый день, уважаемые подписчики YouTube моего канала. Сегодня я представляю вам нового мальчика. Он светленький, даже сраженный немножечко, голубоглазый. У него есть скелет, суставы. А также он пьет молочко, водичку и писает. Ножки хорошо подвижные, можно зафиксировать в разных положениях ручки тоже вот таким образом можно вот так головка поворачивается сосочка для детей ноль, от нуля до трех месяцев подойдет сейчас мы будем его поить молочком специальным а молочко значит делается водичка с крахмалом смесь лучше не давать Потому что смесь имеет в составе молоко. Оно может оседать на стенке желудка куклы. И потом будет запах неприятный. Так. Ну что, будем кушать, мальчик. Давай ротик открываем. Пошире. Ну Ой, облился весь. Она не голодный был. Ручками держим. И пьем. Ой, он уже аж писить лучше. Напился. О, вот так вот. О! Еще и срыгнул. Прям как настоящий. <смех> вот такой у нас малыш. Надеюсь, кто-нибудь его быстро усыновит. Потому что он достаточно симпатичный. А вам я желаю всего хорошего. До новых встреч.